Вот тоже ждет хорошая работа. как он видно нет Поедем. Сцепление вонючим пахнет, блин. Маркировка включена. Здесь Проехали какую-то часть Сейчас будем другую укладывать Напоминаю, у нас сгоревшее сцепление Поэтому буксовать нам нельзя Вот тут волки ходят Наверное, да Ну хотя бы вот до сюда Дальше тут Сейчас здесь посмотрим, как тут выложить получше. Вот, что можно держать, так это вот это. Так, и вот дальше чача. Ча-ча-ча-ча-ча. Э -э, ну це сюда, надо как-то надо сюда выруливать. Этим колесом, если только. Вкус этот срубач. тут глубоко уж. Я пока не знаю. Какая? Ну тут-то. Если его вот сюда перескочить? Нет. Как только я вот, вот отсюда, где Кося стоит Сразу лучше помогать Покурили и дальше Наденька, давай Молодец, Наденька, молодец, раненый зверь Надя отдохнула. Одно препятствие. Пойдем, осмотрим. Всем плотно? Конечно. Тогда вот здесь я и поеду. Где Но я здесь без разгона, без этого, тихонько поеду. Жик-жик, а вы меня... На первой, да? Да, на первой середаче поеду, и вы меня будете это сам просто придерживать. Первое время чумы. Сейчас тихонько Костя меня в натяг просто потащит, ну, толкать будете, все. Mm. Будем пытаться. Досказ Гоздемильты. Вторая тоже. один плотно, я иду вот здесь. Здесь тоже плотно. И главное, вот здесь в конце, наверное, выстерить надо. Я тут закрыл, чтобы вода не шла. Чтобы вот это выходило. Угу. Я туда уже прожил. Это, блин, мы болото Пускай. Что, будем кого рубить? Или очередную лужу? Костя, вон ту березу еще крайнюю, или какое дерево, вот это, сруби его, нафиг. И можешь положить. О. О. Ну, давай. В натяг все нет, без пробуксовки, мне не нужна пробуксовка. Всем спасибо, все свободны, все свободны. пейте чай, гасите свет. Когда выстелили, хорошо, да? Понятно. У меня четверника еще, еще, да, я как-то не... 6,5 километров Сейчас пойду посмотрю, может разогнаться Это самое хреновое место мне. Тут проскочу А дальше там пускай стоит Не, не, не подключай. Это наш раненый зверь. Пришла беда, отворяй ворота. А это у нас идет починка моста. Ой, стола. Ладно, все нормально. Выкачается. Сейчас попьем чайку и дальше. Гол просто идет. Прицелы. да ладно, ну, правда, не делись. все, садись. ладно, я потом тебе навстречу Болт был под тобой, нет? да, да. под тобой, -то что-то